Во второй с вами крастил, что сегодня вилкус. Тири, тири, зайти, да, мы раз снимаю. Сейчас я тебя приглашу. А вот пригласить. Приглашение отправлено. Я просто Стим не особо хорошо сейчас работал. Принимай. Все, наконец-то. Принял. Да. Так, там же на. Вот, Бебрик. Да? Бебрик. Стартинг. Все, готово. И погнали, погнали. Будем с первого левого проходить. Мы немножко играли, но немножко, да. Немножко. Да, совсем немножко. Да. Ладно, Погнали. Так, вроде сзади морковка. Да, да, да, да, я за морковь. Я, кстати, могу левел перезапускать на клавишу R. А, ну ладно. Ви-ви-ви. Кстати, ты же помнишь, как там играть? Типа на F просто нажать и просто вот так. Ну, как я это называю, помнишь? Как? Как ты это называешь? А, ну, не а, хочу Кстати, я знаю, как здесь сделать вертушку. А ч меня не пускает? Смотри, подожди. Стой, стой. Рестарт, подожди. Бери меня за ноги. Бери. Не трогай. Ну. Ой, смотри, как красиво сейчас. Ну хватит. Хватит баллов за ноги. Не-не-не-не-не. Ладно, давай, давай. Бери за ноги. Оп! Подожди, давай я тебе. Стой, бери за ноги Не за то Бери за ноги Тать, бери за Ко ноги. мне, ко мне Я тебе пес Подожди ка Отпыв Вот, давай, давай Нереал Не стояк Бери Бери за ноги. <laughs> Что с моей ноги? Нельзя. Подожди, я тебя за ноги. Нет, стой, стой. Стали. Стой. Оп! Подожди. И ты меня за ноги. И, э, на, нажимай на ВВВ. <laughs> Видишь, полетели. О, за 6 секунд прошли. Кайф. Да, да, за 6. Это я да за давай 6 я за 6 прошу. Подожди, Ой, стой. Новая уже. Нет. Смысл стой! Нам стой! Подожди, дай мне, да. стой! Да. И вертушки. ты меня! Ты меня, меня, меня! Нет, давай без вертушки! Подожди, за ноги! Нереальный расколбас Все в спортивках Ладно, вертушка Нет, давай это... Кто ты? Не смей Мы снимаем, Твой дебил друг его, Дебил проходите. мы снимаем Нет это, это съемка, я говорил мне Лучше уж будут пере, этот, перескачать игру Стим аккаунт новый сделать Блин Ой. <смех> в ловушку не попадись подожди пуш колбас колбас соло надо будет найти уровень где у нас нету морковки либо чего то такого тут есть морковка <смех> ну ладно господи <смех> Гов... <смех> в каком то говне блин. Колбас. Я сейчас, колбас. Вертушка, вертушка, давай. Да Подожди, давай, за давай. ноги, за ноги возьми. Прям за ноги. Сейчас попробую нормальную вертушку. За ноги возьми. Да возьми Я ты меня за ноги. Сказать. Вот. Все. Нажимай. А давай вот так. А, ну да. И один берет мокровку. Зачем мне солнце? Надеюсь, морковь здесь? Да. И время тоже здесь. У тебя... Правда, здесь ничего нет. Блин, помнишь, как... Всё, смартинка ходит, да? только не уходи. А то будет скучно без тебя. Подожди. Банихоп. Блин. По истине. По Пипка. Тит, чито гритто, читто, Пицца а. на Подожди. Застави <laughs> меня, меня колбасит. Пицца раз колбас. Все танцуют в Адидас. Ра -ра -ра -ра -ра, как говорится. <laughs> Стояк. джентльмен. <laughs> Так, на изах проходим уровни, который мы проходили тысяч, тысячу лет назад. Ай, там стрекоза. Господи, здесь будет нереальный монтажик, мне кажется. Потому что здесь такие приколы. Возьми морковку, здесь нет морковки у нас. Давай. Меня-то зашли. у тебя морковка Моя морковка. Да. Моя морковочка. Погнал, ну, погнал. Поехали. Моя морковка у меня снизу. От дерева У меня дерево от пы. От о! Отпердик. Отпердик. Поно. О, мы еще время получили. Время нет. Это время у меня раньше было. Я... <с> я, кстати, э, ну, кстати не у меня сейчас виден этот челик мой, типа, как я раньше проходил этот левел. А потому что я его сам проходил, без тебя. Так, на, мой чел уже перепрыгнул, точнее, я к тому моменту. Я... И сейчас я перепрыгнул. Бля. <с> Пицца, моцарелла, чито, гритто, чито, маргаритора Буш-колбас на да. Буш-колбас, скидка на Абибас. Ты не Это ты меня толкаешь? Я Кепка. Подожди, вернись. Блин. Фига. Ой. <свят> Случайно... <свят> ну нахер. Отец. Во-во-во-вот! вертушка, подожди! Подожди! Вот, стоп, стоп! Возьми за ноги, на ноги, ноги. Ноги, они а жопа! Ноги, они а жопа! Возьми меня за ноги! но за ноги, а не за хвост! Во! Ну нахер. Отец. Вертушка. Подожди. Висал соры гетро. Витрил вирубуги. А, ну ладно. Давай, давай, давай. Расколбас. Ч, ебанутый, что ли? Стой, отцепи, отцепи. И теперь стрель, фу ты, мы на рыбалке. Этот, нажимай вперед. Давай. Это не так, отпусти ты меня. Ты не должен меня держать. Это неправильный механизм. Отпусти меня. Отпусти меня. Вот, вот, вот, вот, и погнал, погнал, погнал. Сложно. Непонятно. Ну, улетели за карту помочь стой стой дожди. оп погнали расколбас не тот не да Давай, да да нажимай да да не не нажимай, дебил Стой, мы на спицу сейчас прилетим Давай, погнал, погнал Да, это жестко. Жопа, хватайся Точнее, давай, я, я Нереальный стояк, погнал дыж, бдыж, бдыж, бдыж, бдыж Погнал, погнал, а, да, давай просто Я тебе пихну Чисто запихал по-мужски Мальчики оценили, зачем морковка-то? это пиздец. Я думал, выживу, хер мне. Хер мне, а не жизнь. Это пиздец. Сам чуть не умер. Почему, когда ты, короче, Артём, то ты в демона какого-то превращаешься? Блин, это да, он? Да я сдох. Сложно, непонятно. <свят> <свят> Пасти! Мы же зайцы. Побежал. Я буду перебивать Артема каждую миллисекунду, потому что мне скучно, да? Это ты про меня? Нет, это ты так говорил на моем этом, где первое видео они едят. Идут... Пу-бля! <паспалил> <Где паспалил> <еще паспалил> я и Мико Подожди, нет, я и Мика. Погной, погной. Нереальный стояк. поистине крутая вещь. Подожди, захватай. Хватай. <с resemble> хватай. И понеслалась. Я <с> пишу всю массу шут. Маргарита. Чито говорит. Чито Маргарита. Чито говорит. Чито Маргарита. Чито I'm so sorry, get all с ног. Подожди, стой. Хватайся за мои ноги, хватайся. Хватайся. Берись. Не за хвост. Бери. Бери, бери меня. Сложно. Непонятно. <laughs> бери. Вот. И пацан. Пос... Это пиздец. Это, <laughs> Бери, бери, бери. Стой, бери, бери. Бери. Оп, блин, бери еще раз. Еще раз, пальзика. ка за мои Ой, бери, бери. И, подожди, нажимай В. В нажимай. И погнали. Спидран по супербаню. Где Хватай. Теперь этот вперед, вперед. Нет, нет, вперед, прям вперед беги. И погнали. Нереально, что ну нахер Отец Мы на дереве Мы зависли на... Подождим Пуш-колбас колбасит соло Нереальный паркур Ты что, с ума сошел? Вот На Здесь на время звезды нет Ну, пофиг Подожди, стой Давай этот, берись за ноги. Да ноги. Этого, ноги, берись, зоны. Да, да. Это ты уже б... не прохождение. Ах ты, баба! <laughs> Бля. Все, спортивка, ходи, да, все нас радуют, колбас. <laughs> ну хотя ладно, давай, давай, давай. Подожди, давай, давай, давай а, бери. За... Нет, бери. Бери. И пань. Понеслась. Нереальный расколбас. Все в спортивках ходи, да. Главное, держись за меня, все. Понеслось. A... Хочу шифт отжать. Сказочный долбает. Хорошо, держись. Не за жопу. Берись. Мордаха. Вперед двигайся, двигайся. А что будет, если он туда забраться? Наша <связь> <связь> Бел, это там скорее. Кстати, да, что там? Морковка вообще подальше. Подожди, нереальный росковаз. Вот Вс, спортивка ходи, да. Подожди. не тупое. Нет, нет, нет. <связь> <связь> берись, бери. <связь> не спась. Я вижу на своем трупе, который сейчас прям передо мной, он нас обгоняет. Подожди! Мы выиграли время на целых 2 секунды. А мы, может, звезду получим за время? Да! За время звезду получили. Круто! Подожди, берись. Так вот, Нереальный расколбас! Ж... <соррех> это... да. <соррех> <Блин. соррех> спасибо, портивка ходит! Блин! Нереальный расколбас! Да. Блин! Спасибо Куплинову, что проходил эту игру, потому что я у него это нашел. Ссылка на канал Куплинова будет в описании под видео, подписывайтесь. Это на... <соррех> пиздец. За ножки. За, -за... ножки. Нет, да, нет, давай я тянул вроде. Подожди, нет, давай. Дай за ножки берись. Или нюхать заставлю их. Согласен. Давай, <смех> давай, давай, давай вот так. <смех> да, это жестко. Не, не, не, не. Это О, не-не-не, я тоже. О, Подожди, стой, отцепи, отцепи. <смех> Спасибо. Блять! Просто бежаться подранить эту игру. Дерись, дерись! И он туда, вот туда, вот туда, вот туда. Тишу, сюда сишь. Нереальный расколбас, все спортивка уходи, да. Этот труп не может нас догнать. Он вообще-то уже прошел левел. Тут труп уже левел прошл. Подожди-ка. Подожди, мне нужна морковка? Стой. Блин. Нет. Ты должен морковки А, да? Блин. За ноги берись. Берись. Берись. Не. А, я разкована. Давай, как один, да? та да да та да та да да Живи, живи, живи, живи. Живи, давай, давай. Я твой мостик. Да соберись уже. Ой. Живи. Нереальный стояк. Сей, вот бай. Вообще я тебя могу спасти. А. Ну ладно. Берись за ноги. За ноги берись, иначе эти. За ноги берись. Быстро. Взялся за. Ноги! Вот, что поехал. Побери! Ты да взял ноги! Ты да взял ноги! Быстро! Быстро! Я ливаю! Быстро Или взял! Сам взял ноги мои! Кипец, эта игра настолько баганная! Помоги! Блин, а можешь просто там, где 10 раз мне тебя убить надо. Если уровень этот не проходим. Давай. Забивчик. Она же просто по приколю тетюрю, виски в Кока-Коле. Жопа на приколе. Там что-то наверху. Ладно. Давай, давай, давай. Давай этот. Забивчик, давай, забивчик. Забивчик, да, я и хочу.